Валерий, спасибо большое за оперативность, за профессионализм, за правильность оформления всех документов. Надеемся, что мы еще будем с вами встретиться. Обязательно. В покупке или что-нибудь в продаже. Наша, это же не первая квартира. Не я рад, что вам так, понравилось. Что всем спасибо большое. Будем рады помочь. Обращайтесь спасибо. обязательно. Спасибо. Словаться не будем,